всем привет с вами гриф я думаю вы уже догадались о чем будет сегодняшний ролик тавар снр та самая легендарная пушка слухи о которой мифы о которой ходят еще с 2012 года тот самый черный товар который продавался за кредиты на время это было в 2012 кроме того он падал как утешительный приз в коробочках с АС 50 в этом видео я сделаю живое сравнение тавр снр с другими похожими на него пушками такими как калико м951 с да да то самое снайперское колесо и конечно же сву захватим и винторез достался он не исключительно для теста сроком на одну неделю я думаю этого будет больше чем достаточно хотя я уже и так понял насколько этот товар хорош итак, давайте просто чтобы вы понимали о чем идет речь возьмем обычный товар на веблю попробуем с него пострелять к слову звук выстрела у товар на веблю точно такой же и давайте просто попробуем выжить из него максимум Но теперь самое интересное, ставим тавер СНР и пробуем зажимать с него. Ощущение, как будто скорострела у него раза в два больше, но кроме этого повышенный урон. 190 против 180, эдакий луч смерти, просто попасть под который наверное, не хочет никто. Ощущение после игры с таким товаром это просто вау. Кстати, по отдаче, сейчас просто зажимаю по стенке. Но теперь колесо. И здесь отдача явно поменьше. Но и это еще не все. Есть кое-что объединяющее наш тавр СНР с колесом и, конечно же, СВАС. Речь идет о неком фазуме, позволяющем очень точно попадать первым выстрелом. Я очень быстро нажимаю сначала правую, потом левую кнопку мыши и все летит очень точно. То же самое и на снайперском колесе. Но просто для сравнения возьмем интерес. попробуем сделать то же самое. Непонятно куда черт летит, и это как раз то, что может спасти вас от медика на ближней дистанции. Попробовал сыграть и рэм, разумеется, со своими фишечками, смотрим внимательно. А теперь просто добьем кого и за гренадер и это наверное один из самых быстрых раундов а это момент с паблика где в домик пробегают еще больше народу да все таки что то в этой пушке есть а теперь давайте затестим постреляем по рукам в данном случае защита максимально элитной перчатки связки с бронежилетом питон Для сравнения, ВСС виндорез. Также три выстрела. И теперь самое интересное, на товар СНР поставим глушитель. Три выстрела, при том, что калика с пламегасителем будет пробивать с 4. Ну и протестим СВВС. Четыре выстрела, как и у колеса, теперь наденем на колесо глушитель. Ну и наконец такой вот прикол. И раз уж про него вспомнили, я думаю, в скором времени Черный товар может появиться в коробочках удачи за кредиты, потому что иначе просто и быть не может. Кстати, справа будет опросик, обязательно проголосуйте, нужен ли он нам в игре. Но я буду надеяться на то, чтобы Черный товар остался всего лишь мифом. Но в этот раз разыграем 2000 кредитов, для участия нужно всего лишь быть подписанным на мой канал, также подписаться на мою группу вконтакте и просто оставить любой комментарий под этим видео. Можете написать, что вы думаете про Тавер что же изменится в игре, если его все же ведут. Ну и конечно не забывайте поддерживать мои ролики лайками, мне это очень приятно. Но победителем прошлого конкурса на чей так летние игры становится чепуха, я тебя поздравляю, обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.